Очищение кишечника с помощью трубей. Чистка кишечника в домашних условиях народными средствами. Если хотите узнать, как очистить кишечник с помощью отрубей в домашних условиях народными средствами, оставайтесь со мной. Здравствуйте, я вас приветствую на канале Здоровое питание для похудения. На связи Любовь Сютич. Итак, очищение кишечника с помощью отрубей, чистка кишечника в домашних условиях народными средствами. Отруби – это жесткие и грубые частицы зерновых оболочек, смешанные с мукой. Главная ценность отрубей – клетчатка, это волокна, из которых состоят стенки растительных клетчат. Клеток. Когда клетчатка, содержащаяся в отрубях, смешивается с водой, то она набухает и увеличивается в объеме. В результате в кишечнике создается большое количество рыхлых каловых масс. Они давят на кишечные стенки, и это способствует упражнению. Отруби, к тому же, обладают желчегонным действием, а это тоже вызывает стул. Вместе с разбухшей клетчаткой из кишечника выводится вся грязь. Холестерин, соли тяжелых металлов, радионуклиды, продукты распада пищевых веществ. Сами понимаете, всем этим шлакам не место в нашем кишечнике. Понятно, что такое очищение боготворно действует на состояние здоровья. Есть еще один приятный момент. С помощью отрубей можно не только почистить кишечник, но и скинуть лишний вес. Практически без спортивных занятий, диет и прочего. Неплохой побочный эффект. Купить отруби не проблема. Они продаются в хлебных и бакалейных отделах, продовольственных магазинах, в аптеках, а также там, где торгуют продуктами для здорового питания. Стоят они недорого. Иногда отруби продают подкрашенными в виде шариков или комочков. Ничего страшного. Они просто спрессованы и подсвечены соком свеклы или моркови, так что их вполне можно покупать. Очищение длится один месяц. Отруби надо принимать три раза в день за 15 минут до еды. За один прием съедаем 2 столовых ложки отрубей, запивая одним-двумя стаканами воды. Вместо воды можно использовать слабый чай без сахара, сок или минералку. А дальше введите обычный образ жизни – ешьте, пейте, работайте, занимайтесь своими делами, веселитесь и тому подобное. Повторяю, отруби надо обязательно запивать водой иначе весь смысл их употребления теряется волокнистая клетчатка ради которой и едят отруби работают лишь тогда когда она впитывает в себя воду и разбухает суточная доза отрубей не больше 6 столовых ложек не старайтесь съесть побольше чтобы было еще полезнее все хорошо в меру иначе можете вызвать газообразование тяжесть в животе месячный курс очищения отрубями надо проводить один раз в год Ну а если вы хотите чтобы кишечник все время оставался чистым и работал как часы то принимайте отруби по утрам постоянно. Клетчатка – отличная металла для кишок. И тогда вы забудете про многие болячки и будете прекрасно выглядеть. Если вам понравился мой совет, ставьте лайк, пишите комментарии, поделитесь обязательно с друзьями и подписывайтесь на мой канал, чтобы получать новые видео первыми. С вами была Любовь Васютич. Будьте здоровы!